Всем привет, друзья. Наступило утро. Мы пришли в Бахлев, а, то есть в огород. Вот у меня Даринка. Все по своим рабочим местам разбежались. Кто в школу, кто в садик. Андрей там будет а, Дереза подошла. Я ее всю, Дереза? Я говорю, нянчись, пока я отойду, говорю. И ходят около коляски, смотрите, не отходит никуда. Туда-сюда кругом бегает. Нянчись, нянчись. Только не вези коляску никуда. Смотри, что делать, да? Ты, коляск, ты наша. Что, качаешь, что ли? Не надо качать-то. Не надо качать, она сидит нормально. Кошмарики, короче. Кошмарки везде, няньки у меня. Вот мое хозяйство, вот мои няньки. Они бегают, смотрят. Даринка за ними наблюдает. Засыхов. фу, как тебе не стыдно. Короче, ладно, друзья. Сейчас побегаю там. Туда -сюда им, сюда все поделать надо теперь. Досадить. И все, и все. Короче, у меня Даринка выспалась. И можно заснять на видео. Что я сейчас сделала? Досадила цветы. Танюшкины, которые ко мне пришли. А, в прошлом видео я показывала танины цветы. А, короче, вырезала. Наговорила такую ерунду, потому что не знаю, как цветы называются. Забыла совсем. Таньке надо позвонить. В итоге, что, а, ромашки у меня вот здесь посажены. Вот это белая пушистая ромашка выписала. А это моя крупная. И, думаю, бордюрчик... Бордюрчики здесь такой сделаю. В чтобы не топтали, Потому что они Викторию всю утоптали. Здесь не растет она. А так цветы, хоть преграды, как этот. Зеленая. Изгородь. Вот. Моя гвоздичка. Я сюда 4 сорта посадила пока. Перекопала все. Затем сукуленты Суккуленты. Вот мои Танюшкины еще <как> досажу. Сейчас сюда остатки. Вот это Танины, они на улице у нее растут. Потом вот это Танюшкины, два сорта. Смотрите, какие цветы, цвета. Обожаю такие листья, красотутки. Это будет кустовой. Цветок очень, говорит, как раз она осенью начинает цвести, Но пока она здесь поставила, я ее посадила. Дай бог, чтобы прирослась, прижилась, как говорится. Затем посадила здесь флоксы. Вот ряд, где полила. Вот эта моя, белая. Она у меня росла там. А вот это, которую выписала. Так, пять штук флоксов разных, разные цвета. Затем э, хоста. Вот хоста, вспомнила. Это Танюшкина. Э, посадила сюда ближе к забору. Так, посадила 5 5 сортов мяты. Разный вкус. Здесь есть и грейпфрут, и апельсины, шоколад. Еще какое яблоко вроде. Еще какое-то я забыла. Затем хризантемы посадила с этой стороны. Вот я их полила. Вот они у меня. Так, 2 7 сортов разных сортов, друзья. Так. Ну что, затем кошмар эту теплицу смотреть не хочу. Затем, а, так, в тепличку сюда не зайдем, а так покажу. Ну что, здесь полила, горчица уже сходить начала. Ну, короче, зеленый лучок пошел, новая посадка. Ну, в принципе, все, слава Богу. Все, слава богу все хорошо так у меня там наверху давайте я пройду туда я объясню что у меня там наверху огурцы до да, курсов накопала здесь а, викторию посажу Это на салаты крупные пойдут на солянку там еще мне дали вчера рецепт хороший не стала вытирать крупные конечно свинюшки поменьше такие средние надо на этот пойдет на салат все сразу не смогу сделать потихоньку это буду делать потому что ну, абсолютно времени не хватает друзья, абсолютно не хватает времени так ну вот что с этой стороны я вам покажу вот укропчик сходит, вот зеленый лучок пошел в некоторых местах петрушечка, петрушечка она вообще растет а до снега пофигу ей так, редиска. Редиска. Скоро будем ее кушать. Зелень. Зелень. А это у меня а, морковка. Ее надо собрать и отряхнуть мешочек, положить а, в тряпочный мешочек, чтобы она не заплесневела. Ну что, друзья, вот, в принципе, и все. Смотрите, какая, какая, какая красота, какая шапка а, герани. Прелесть. На всю руку. Какая красота. Ну просто красота. Сегодня погода замечательная. Только работай. Работай и работай. Так, девчонок, жалко нету. Они в садике у меня. Эту Викторию, Викторию уже склевали бы они. Ну да ладно. На выходной соберу, дай тесну. Сейчас не буду. Так. Ну, я сегодня, если все хорошо будет, то хочу сделать ассорти, если успею. Надеюсь, успею. Ну, в принципе, вот так вот. О, еще там надо будет садить. Короче, буду досаживать. И затем покажу. Долинка у нас выспалась, да? Выспалась у нас, солнышко, медвежонок маленький. Медвежонок маленький, сосу сосем. Андрей на обед пришел клюшок сюда, проверить нас. Смотрите, гусь больно купаться хочет, плавать. В ядро лезет и все, лапами своими. Идите, плавайте. Иди плавай, сейчас сядешь, всю воду выльешь. Поймет, не поймет. Ага, ну, конечно, тебе принесли воду. Что, пьет что? Слушай, пьет хотела. бяш, наверное, тоже пить хочет. Ну-ка, давай, давай. Шипит еще овчарка. Местная. Животный мир. Так. Водопой. Залазим. Маньке понравилась вода. Сейчас гонять будет. Что выгнал ее оттуда? Кругами ходят. А, курицу выгоняют, да? Кушать не дает. Иди купайся. Залетела гусыня. Неожиданно, да? На, пей, пей сок свой. С ума сходили, камера не была включена. Я не могу, теперь как вылезешь? Гусыня шустрее оказалась. Гусока. воде торчит. О, пошла купаться. Плавать хотят. Сейчас еще другой залезть и застряньте двоем. Да. Мам бассейн нужен. Бассейн. Поехал. Так, блог продолжается у нас, Давид, да, молодец, ты у меня в садик ходила, да, да ты в садике была? Да, папа и папе, папа на работе, ага, так, Давид у нас хочешь показать свой рисунок, ладно, не смущайся, давай, покажи, подними рисунок, тихо, а, как? Ты вот нарисовал и некрасиво говоришь. Нет. Знаешь, тебе понравился этот рисунок? Я знаю. что знаешь-то? Что знаешь-то? Я тебе говорю, нет. я тебе не спрашиваю. знаешь нет. Своими мозгами делаю. <смех> мозгами или руками? <смех> не, они у меня думали, что надо рисовать, а я руками рисовала. Да, мозги думали, а сам руками рисовал. Правильно. Ага, ну покажи, давай ближе засни. Это кто у нас такой? Волк. Волк, конечно. Это да это? Это наколка классная Что за наколка? А, типа это. Там. Татуировка, да? Да. А, красивый так вообще. А ты вас сможешь нарисовать маме? Смогу. Иван, нарисуй Только маме. завтра я устала. Завтра? Подпиши Петухов Давид, столько-то лет, 11 лет. Подпиши Ой, красиво. Мама -то... Чего мама-то И обрежь вот этот, что это, это моя память моя? будет, да? Так, И можешь приклеить вот, там ручка красиво, ручка чем ручка. эти красные обои некрасивые. Лучше вот эти рисунки красивые приклеить. Приклеить туда. Она сделала так, не красота, вообще красивая. такое это лев волчар. А я варю супец. Сегодня будет вермишелевый а варенье с грецкими орехами. Сварила один раз. Супик. Ты в садике как себя чувствуешь? Классно? С кем играешь? Как зовут? С мальчиками Да. А с девочками ты играешь? Да. А как зовут девочек? Мачу. Машей? Да. А мальчик как? Мальчиков как зовут? тан Как? Японь. Японь? Да. Япончик есть? Да. Еще как? Липа. Так нехорошо. А у тебя жених есть в садике? Как зовут? Марина. Это жених что ли? Да. Девочка это подружка, а жених есть? Да. Друг есть? Да. Не жених, друг. Можь, брови, тарин, Все, молодец, ты да, у, у мамы лежит, но там сейчас Даринка спит, спать должна. Ну иди включи свет, посмотри, она вроде не спит. В этом коробке. Вот, может, ну давай стоп сделай пока пока давай мы с тобой поговорим чуть, -чуть. ну давай рассказывай что вы делали в садике нормально говорит ты умеешь нормально говорить а то мама не будет снимать что делал в садике ну да. чего хорошо да. а что там хорошего баня какой банят вы были я тебя. А? Я тебя. Да, баню. баню ходили? Да. Это ты к дедушке, я про садик спрашиваю. В садике-то что делали сегодня? Играли. Да. Как играли М М Как играли? Me, да. А спали? Спала в садике-то? Там. Тихий час был? Там. Кушала кашу? <пишут> кашу кушала? <пишут> Кашку-то кушала? Да. Все съела? И супе, кстати. И супы, кстати. Там. А чай пила? Да. А молоко давали? Да. А печенье? Печенье 8. А конфеты? Да. Что, конфеты вам дают? Да, там они дают. Сареньки, конфеты не дают? Ты что? Обманчився. Мы все слово, да, да, да, да. Да, как ты, да. То же самое, ты тоже. Тебе что скажешь? Ну, Я, знаю. Знаю. Я знаю. Я не спрашиваю, знаю. Можешь а. повесить? Да, повесить. В мою комнату. Да, в твою комнату. От, от нее рисунки. В твоей кровати. Не под он, на открывать! Ну хочешь запина под кровать? Ну Зачем гвоздик? Скотч для этого есть. Гвоздик не надо. Шила тебе не надо? Зачем тебе шила? Дефэй! Чего? Шила? А ты знаешь, что такое шила? Что? Ну, а ты что хочешь его это сделать? Не вот так, а вот ну, шило-то. Тебе на каждую картинку пошилу надо. Я тебе лучше губозакаточный станок куплю. А так лучше. Так дешевле выйдет. Чем каждый, по каждой картинке тебе пошиву. А там сколько картинок выйдет? Губозакаточный станок дешевле. Самый красивый Самый красивый? А у тебя все красивые. Я Что там, нормальные все? Так, ножницы мамины на место. Сама Ладно, все, суп надо говорить.